Ну что, друзья, мы приехали в наш сад за сливами. Остатки сливы собрать надо. Они уже очень хорошо подоспели. И один раз мы собирали на той неделе. Два ведра собрали. Я сделала компот. Вон девочки сидят, они с нами приехали. Они хорошо отходят. Все, компот надо варить. И еще яблоки нужно сварить. Яблоки. Где? Нет. Надо съездить. У, у папы там говорит, есть знакомое место, где может, может быть яблоки есть. Да? Мама, Андрей, я даже некоторые штуки три зеленых сорвала. Мама, об... Вот еще. Давай, давай. А кто яблоко откусил и вытянул? Ладно, чё вы одну ягодку-то делите? Мама, вот такие есть. Вот ага, вот такие. такие. Вот, ногу, Ладно, чё ты пищишь? Всё, последнее время, а? Да. какая стала прям. Вот еще, мам. Я соберу. У меня с не стору. Я сейчас здесь соберу, потом там соберу. Вы пока с Даринкой играйте. Вот так, друзья. работаем. Не ленимся, не ленимся. Потом зимой нас это все будет кормить, очень хорошо. Знаете телефон лучше? Родители слышите? Я буду у мамы нам, а я у папы нам. А папа нам так взял, нет, папанта. Папа, Кто должен взять? Ты А чей телефон-то? У папы. Тебе, ты, ты а, Есть минуты. Смотрите, нет, сейчас нет. на голову сейчас полетит, слева вам. Полетел что-нибудь? Она мина тебя успокаивает. Минут. Давай, собирайте вышеру, которые попадали. И в ведро кидайте мне. Вот вам занятие. Будет сегодня девушка. Вот давай, работаем. О, папа очень так. Да, Даринка тоже помогает, да, мама? Давай, давай. Рига, убирай. По ногами у меня убирайте. Вот и все. Собираем. О, пол ведра есть. Пиши, папа, как мы быстро собираем. Всё, нету на этой стороне у нас, папа. Может, куда нам переехать? На ту сторону? Ну, я приехал, собрал. папа-то. ой, -ой, -ой. ведро -то мне. Кошмар. Папа, у вас то Экстремал. Да? да Не дергайте. А, возьми, возьми, возьми. Я с этой стороны сейчас собираюсь. А Даринка сейчас лопает. Все кушает. Да, так, кушает. Только А дальше так. Вот папа здесь стоит. О! В как корова. Что не оставит. Так, я сюда на крапиву лезу. Девочки, смотрите, мама какая у нас. Давайте я вам буду кидать, вы там собираетесь, ладно? <плеслась> вот, давай. И, И вот тут есть, есть еще. Сама. Ага, Молодец. Вот А. а, а <плеслась> мы будем там пить, да? Привет, дружебы. упала там. Ой, ветка у меня. Ага, рви, ладно? Там это косточки у вас почему-то валяются. Вот эту нужно, мама? Да-да, она покуснее. как не лает, такую не ложите. Видите, ведь она больная. Я Вы, думаете? Думаете? Вы, так слушаем, мама? Вы не мните только, смотрите, мнете. Вон сколько еще Тут упало. две Ладно. две, только Ой, кушай. На, куда это умеешь? На, ты, <связь> вот, не, не жаль? Нет, все хорошо. Сюда, да? Сюда. <связь> Чего за ягоды беретесь? Я вообще в следующий раз вас в огород не буду брать. Вот кого-то на поле. Ой, не на поле, а шат. да. Я укушала. Ой, ты тут надо. Ой, волосы остались. А тебе надо было? Сейчас, сейчас. А молок! Чрт! Дома! Да, И что? Не убивай! Пауков нельзя убивать. Почему? Нельзя говорю, значит, нельзя. Они мух ловят. Которых мы ненавидим. Я идет вот там а вот паука. А пауки ведь кушаюша. Комары кусаются, муки кусаются не -а. Пауки не, не, вообще не кусаются Пауки нет, не кусаются Кусаются У тебя не одного паука, если вы здесь? Если они не кусаются Пауки ухо кушают, кушают. А -а. Они не кусаются пауки. Наши паухи не кусаются. Да. Не знаю, кто тебя укусил. Таран тут какой Тебе тоже надо. А у него вода таки чей Положи туда. Вот она получится. Туда получила. Да, молодцы, вы, молодцы. Папа, и рату там. Ну что, друзья, мы собрали. Сейчас поедем за картошкой на поле. Да? Домой, эй, в огород За картошкой. Папа, малину тебе дал, да, Дарин? Малину кушаешь А нам -а -а. нет. нам нет. А нам нет. А нам нет. А нет. паучок, О, паучок такой офигенный. Вот паучок, да паучок. А? Паучок. Тарантул. Тарантул. Таранту. Таранту. Таранту. Он зацепился на меня, прям Это отхватил мой палец. Боишься? Я не боюсь пауков, я люблю пауков. Что-то он меня схватил. О, везде они ползут, паучки-то, видишь, по траве. Вот еще! Да.